никто не приходит в мою мобилочку. Ух ты, наконец-то! Привет, Спайк! Тебе какой телефончик нужен? Мне нужен самый мощный телефон в мире, чтобы играть в Майнкрафт на максималках. К сожалению, я не могу тебе отдать этот телефон, так как менеджер сказал, что если я тебе его отдам, то это будет огромным убытком в компании. Кто тут мне не отдал телефон? Я тебе надеру зад. <связывая>